Бесмиля. Ассаламу дорогие братья и сестры, сегодня мы с вами пройдем про третью степень ислама. Третья степень ислама это аль-ихсан, аль-ихсан, аль-ихсан. Многие-многие-многие не знают, что такое ислам, и его аркианы ислама не знают, не знают, что такое иман, и его... Арканы Также не знают и сколько арканов Сколько арканов ислама Сколько арканов имана И также не знают что такое Аль-Ихсан Ихсан тоже не знают люди И на этих уроках На этих уроках Начальных уроках А это первый класс Дорогие братья и сестры Это первый класс Это начальные классы э, в, в, в, в, в Школьных программ Саудовской Аравии Дети изучают эти моменты, эти степени, степень ислама, степень иман, э -э, и степень ихсан, и потом аркяны они изучают. С детства, с первого класса они уже это учат. А мы, будучи взрослыми 20 лет, 30 лет, 40 лет, 50 лет, 60 лет, мы не знаем. Эти элементарные вещи, эти основы, потому что мы это не проходили, потому что нас этому не учили. И поэтому я предлагаю вам, давайте учиться вместе, давайте учиться, ничего страшного. 50 нам лет, 60, даже 70 или 80, но мы должны это знать, что такое ислам и сколько столпов ислама. Что такое Иман и сколько столпов Имана? И что такое аль ихсан 3 мартаба. Мы сказали, это аль ихсан аль ихсан Иногда мы слышим, когда человек говорит тебе Ахсанта! Ахсанта! Молодец! На русском языке у нас много-много молодежи, особенно дагестанцы, любят говорить Красавчик или.. Четко, есть же, пишут такие, так ведь? И татары наши тоже такие же вещи пишут, есть же. Четко. Вот это Ахсанта. Ахсанта это ты молодец. Ты сделал хорошую вещь. Ты сделал хорошее дело. Ахсанта! Это у нас на языке. Часто мы про это говорим. Ахсанта, Ахсанта, Ахсанта. Ну что же? Давайте посмотрим со стороны шариата, как религия нас учит, что такое Алиэхсан. Итак, иногда учитель говорит студенту, «Ах, Санта, ты молодец!» То есть, когда у тебя, например, учитель задал тебе вопрос, и ты ответил правильно, учитель тебе говорит, «Ах, Санта, что твой ответ правильный, полный, он говорит, ах, санта, ах, санта. Или, например, какой-нибудь рабочий на работе стоит и пилит что-то, выпиливает, какую-то вещь делает, или какую-то деталь вытачивает. Рядом стоит директор. И когда он получает эту модель уже готовая, отточенная, полностью все четко сделано, он говорит, ах, санта, ах, санта. То есть, когда человек что-то, Сделал четко. Тамам, итмам сделал. И иткан, иткан, это он завершил это дело конкретно прям. Не придраться. Человек муткан. Говорят, муткан, это все он сделает. Делает какую-то работу. Кто-то сидит за компьютером, сайт делает. Кто-то сделает какие-то э, поделки там э, на конструкторах. Делает прям. Профессионал своего дела. Кто-то настраивает какие-то вещи. Ихсан – это тоже Ихсан. Вот это называется Ихсан. Иткан и Итмам. До конца он завершил. У нас иногда вначале делают, делают, делают, делают, и конец, а, бросают под конец. Не доделывают. А, значит, этот человек не может сделать Ихсан. Расуллилласлаху алейхи вассалям нам приказывал их сан делать во всем. Даже говорит, когда жертвенное животное ложите, барашку, хотим мы зарезать на курбан или там э, акыха, или еще что-то. Вы, говорит, когда режете жертвенное животное, делайте Билихсан, полностью четко должно все быть. Иткан, Итмам, вот это называется ихсан. сан. Понятно, да? Вот тип, это вопросы дуни. Дуневые вопросы мы сейчас затронули. А что касается Ихсан в Эйбадати, и когда говорят мусульманину в его поклонении Ахсанта, Вабаляхта Мартабаталь Ихсан, когда это скажут? Ты сделал ихсан? И достиг ты этой степени Ихсана. Ля Илля Ля Это Аллах Субханава Это, конечно, Аллах Субханава знает, насколько наш, наша молитва с Ихсаном, насколько наш сиям, пост с Ихсаном, хач, или другие виды айбадатов. Это мы увидим в судный день. Ихсан. Ихсан. Это, это самая великая степень. Мартаба. Аль-Ихсан. Давайте же будем разбирать, что такое Аль-Ихсан. Ихсан. Аль-Ихсан. Аль Первое. Как пришло в хадисе Джибриля, самый длинный хадис, когда Джибриль, алейхиссалям, приходил к Расулу Аллаху, и сахабы видели, и сахабы видели, как Джибриль спрашивал, задавал вопросы, про ислам, про иман и про их сан. И Расуль Аллах, Аллаху алейхи вассалям, ответил, «Анта Аллаха!» Это ты, когда поклоняешься Аллаху, «Анта Аллаха!» «Ка аннака Тараху!» Как будто ты его видишь. Поклоняешься так, как будто ты видишь Аллаха! В намазе стоишь Аллаху Акбар. «Все, я стою перед Аллахом, Аллах меня видит!» И, как, и я вижу, как будто я вижу Аллаха. Вот так нужно поклоняться Аллаху. Фа-ин такун тараху, фаиннаху, я рака. Фаин. И если даже, лам такун тараху, если даже ты его не видишь, фаиннаху, то поистине, Он тебя видит! Он видит тебя! Он слышит тебя, он знает все, что у тебя на сердце, что у тебя там в потайных уголках. Какие мысли тебя мучают, беспокоят. Все знает об Аллах супанаталя о тебе. Итак, антабуд Аллаха кеанна тарагу» ты поклоняешься Аллаху так, как будто ты его видишь. Файлям такунтараху, файнаху я ралке. Но если даже ты его не видишь, то поистине Он тебя видит. Вот это запомните, вот эту фразу. Ее надо выучить. Ее надо сто раз прочитать, записать, переписать, распечатать, наклеить на стенку, где-нибудь повесить, постоянно читать вот это. Катароху, фа -такун фа вот это надо выучить, чтобы это постоянно было. Перед каждым ибадатом сразу вспоминаем это. Надо достичь этой степени Ихсана. Мы же сказали, что Ислам сначала круг, большой-большой-большой-большой круг. Внутри есть круг Иман, поменьше. И есть внутри этого круга еще меньшая степень Ихсан. А это Анта Абуд Аллаха Канна Катароху Такун Тароху Фаинна ярак. Смотрите, здесь ученые говорят, Анта Абуд Аллаха Катароху, это самая высокая степень. Стадия. это самая высокая степень ты поклоняешься аллаху так как будто ты его видишь вторая степень она пониже она пониже если даже ты его не видишь то ты должен осознавать что он-то тебя видит он тебя видит вот это надо выучить выучить запомнить каждому из нас понятно да это надо просто выучить, заставить себя и с их саном подойти к этому вопросу. Конкретно к этому уроку с их саном подойти, дорогие братья и сестры, дорогие ученики. Слушайте, записывайте. Возьмите блокнот, возьмите листочек. Не сидите просто так, запишите! Наклейте! Где-нибудь напишите! ан аллаха буда лла ха ан приходит перед глаголом, и, он, и она ставит э, глагол в состоянии насып. Мы видим, что глагол, вот этот табуда, заканчивается на фатху. Это значит, он в состоянии насып, по причине того, что впереди ан- стоит. ан та буда». Запомните, ан Из-за ан, следующий глагол, После Ан он, он заканчивается на фатху. Дальше Аллаха, Аллаха тоже на фатху заканчивается. Это мы проходим грамматику, это мы проходим арабский язык. Подписывайтесь на наш канал и изучайте арабский язык. Там вы узнаете, что такое фиаль файли мафрул. Вот мафрул. Мафрул он всегда заканчивается на фатху. И здесь ляузуль джаляля Аллаха имя. Аллаха Субхану Таля это Мафаруль. Мафаруль. И он будет заканчиваться на фатху, то есть мансуб. в состоянии насуп. Антабуд Аллаха, ка аннака, как будто ты. Как будто ты. Ка это ты. Первое ка это как? А последнее ка это ты, как будто ты, тараху, видишь его. Ху". То есть, Аллаха. Тарагу. Видишь Аллаха. Ты поклоняешься Аллаху так, как будто ты его видишь. фа ин, -лям. Фа -ин -лям. Смотрите. Ин-лям. Такун. Такун. Лям. Он приходит перед глаголом. И ставит глагол в состоянии джазм. Что-то глагол заканчивается на сукун. Смотрите. Лям. Такун ялид лам юлад. Мы видим, после лям приходит глагол, и он будет мачзум, то есть на сукун заканчиваться. Видите пример? Пример здесь видный, очевидный Признаком здесь является сукун такун. Если ты даже его не видишь, тараху. Тараху, фаиннаху, то поистине он, яра ка, тебя он видит, то поистине он тебя видит. И Аллах, Субханава Таля сказал в Куране, Каля Аллаху Тааля, здесь сказал Всевышний Аллах, Инна Аллаха, юхиббуль поистине Аллах, «Инна Аллаха». «Инна Аллаха». Смотрите, «Инна». После него пришло ляузуль зуль зуль-джаляля». «Аллах субханава Заканчивается на Фатху из-за того, что впереди «Инна». Это «Инна» повлияла так. «Инна Аллаха». «Ага» с Фатхой. «Инна Аллаха». «Юхиббуль Мухсинин Поистине. Поистине Аллах. «Юхиббу». «Юхиббу». Любит, любит Аль-Мухсинин, те, которые делают их сан. Аль-Мухсинин, смотрите, любит таких людей, которые делают их сам. В каждом деле, в каждом сво в своем айбадате, в каждой своей работе. Любит свою работу и прям выполняет ее не на 100%, а на 200%. На процентов. потому что он любит эту работу, и он ее выполняет прям четко-четко. Мухсин. И также выбадате. Allah Subhanahu What's Allah Во всем нужно делать ихсан, запомните. Фаль-ихсан, дальше. Фаль-ихсану, и поистине. Значит, ихсан, якуну, тогда король муслиму То есть будет. Когда, когда вспоминает мусульманин да иман, смотрите да иман, постоянно вспоминает человек, он начинает размышлять, размышляет мусульманин да иман, смотрите да иман, постоянно постоянно аламат аллахи Величие всевышнего аллаха аламат аллахи Та'аля. он постоянно размышляет о величии Всевышнего Аллаха уаби анна Аллаха яраху и что Аллах субханаталья его видит уамутталя он аля амалихи наблюдает за всеми его делами уамутталя он Аллах субханаталья уамутталя он аля амалихи за всеми делами своего раба всякие дела разные дела Аллах субханаталья видит фа амаль Ас-салихат би-иткан. Значит, он будет делать ас-салихат, благие дела, благие поступки, благие айбадаты, все хорошие дела. Он будет би-иткан. Би-иткан. Он будет четко выполнять каждое дело. Выполнять его, иткан будет. Человек, вот говорят, муткин, мут То есть он делает все дело с итканом. Конкретно, понятно, да? Конкретно он делает любое дело, любое дело, дуневое, вот это мирское, также айбадат понятно? Это называется и иткан. То есть человек мастер своего дела, совершенство. Чистота его работы. Видно, что у них есть и ткан у этих людей. И Аллах сказал, «Ва амалю Приказал, смотрите. Приказал. Это приказ. Амр. И амалю. Аллах приказывает. «И делайте благое». «Салиха». «Инни». «Поистине я». «Би ма та амалуна. басыр» Поистине я о том, что вы делаете, наблюдаю, вижу. «Басырун» – Аллах видит все. Все, что мы совершаем, все, что мы делаем, Аллах, Субхану Аталу, видит. «Басырун» – басыр. «Ва амалу салиха, инни би ма та басыр» солиха басир этот листок нужно распечатать или переписать красиво наклеить его куда-нибудь на видное место и постоянно вот это читать читать читать оалисанан таббудал аллаха канна катарогуфа такун тараху, фа я рака قال الله تعالى إن الله يحب المحسنين فالإحسان يكون بأن يتذكر المسلم دائما عظمة الله تعالى وبأن الله يراه ومطلع على أعماله فيعمل الصالحات بإدقان قال الله تعالى وعمل صالحا إني بما تعملون بصير لا إله إلا الله لا إله إلا الله Аллах видит, Аллах знает, Аллах слышит. Так, нашато, нашато. Упражнение, задание. Здесь нужно будет сейчас собрать смысл Ихсана из разных слов. Они сейчас придут, эти слова. И потом надо будет записать это. Потом это надо будет записать. Сейчас будут слова отдельно. Мы эти слова перемешали. И вы их должны будете потом расставить по местам и записать. Такое задание. Итак, первое. Аллах. Аллах, Субханава таля, Аллаха. Смотрите, Аллаха. Дальше. Каэнна ка тараху. Каэнна Как будто ты его видишь. Дальше. Анта Абуда. Анта Абуда. Это поклоняться, поклоняться, что ты поклоняешься. Дальше. Такун тараху, такун Ты его видишь? Фаиллам. А если ты его не видишь, да? Фаиллам. Если не? Фаиллам. Файннагу ярака. Поистине он тебя видит? Вот эти шесть слов перемешались. И нужно собрать их теперь в одно предложение и записать. Записать. Вот здесь прям записать, записать, записать на листочке на бумажке, где-нибудь, где-нибудь, в блокнотики, в тетрадке. Запишите эту фразу. Что такое Аль-Ехсан? Записывайте ее. И постоянно, когда вспоминаете, прям записывайте. Прям руками там водите, даже едете где-то в, в автобусе или где-то там в трамвае, там в троллейбусе или еще где-то, я не знаю где, в такси едете. И пишите даже по мысли. Даже на стекле пишите. Пальцем дышите на стекло и пишите пальцем. Чтобы оно прям запечаталось. Это правило, чтобы запечаталось. Нужно много-много раз писать. Запомните, это нужно, нужно, нужно. Это наша религия. Это наша религия, надо, надо здесь постараться чуть-чуть. их сан проявить в обучении, в учении, в изучении. Во всем нужно проявлять их Ихсан. Аль-Ас-Иляту. Итак, задание. Здесь нужно, нам нужно будет Тартип. Здесь надо поставить. Теперь вы узнали Марати Буддин степени религии биттар и вы должны написать первая степень какая вторая степень и третья степень какая второе задание мадаяни они александр что такое аль александр вы тоже это должны написать барак аллаху фигу хайран сухана каллаху моби хамдик ла и ла анта وَاتُوبُوا يُلَيْكَ